Положить, что именно э, Дюрант получит эту награду, можно было задолго до э, окончания регулярного чемпионата. Почему? Ну, во-первых, э, Леброн игра Леброна Джеймса, которую он показывал в этом сезоне, она, да, она была на уровне, он не опускался ниже какой-то своей планки, которую он раньше уже у себя установил, но он не демонстрировал какой-то сверхвыдающейся игры. Более того, Майами закончил чемпионат с большим количеством поражений, чем Оклахома, что тоже могло наложить какой-то свой отпечаток. Плюс Дюрант в этом сезоне штамповал рекорды, побил рекорд Майкла Джордана по количеству проведенных матчей 25 плюс подряд. Несколько матчей без Рассела Весбрука он демонстрировал просто великолепный баскетбол, набирая по 50 и более очков если говорить о других соперниках Ковина Дюранта, то в первую очередь, наверное, приходит в голову э, кандидатура Кармела Энтони. Э, Мелла провел отличный сезон за Никс, но э, те раз, при, та напряженная ситуация, которая была в, в коллективе, в Нью-Йоркском коллективе э, на протяжении сезона и не попадание Никс в плей-офф, э, автоматически лишала э, Кармела Энтони всех шансов на получение этой награды. Э, Жак Кимно, э, да, выдающийся сезон. Э, он показывал э, просто захватывающий баскетбол в ряде матчей, э, делает трипл-даблы с передачами. Игра защитников она всегда меркнет по сравнению с игрой нападающих. И когда мы видим, что Кевин Дюрант набирает 50 очков, а оно делает э, трипл-дабл набирает 10 очков, 10 подборов, 10 передач, то все равно в первую очередь наше внимание будет сосредоточено на, на, на показателях э, очков Кевина Дюранта. Поэтому изначально у Ноа было очень мало шансов на получение этой награды. Соперников в этом сезоне Кевина Дюранта не было. И он получил эту награду заслуженно.